Всем привет от сайта Солнце Испании. С вами я, Дмитрий. Сегодня в одном районе, в одном из районов Валенсии, Перпи, местному рынку исполняется 30 лет. В честь этого готовится поэя на тысячи человек. Все это, естественно, бесплатно. Оркестры и самопоэти. В принципе, ничего экстраординарного не происходит. Присельницы очень любят праздники. И... В конце недели обязательно в какой-нибудь части города Происходит какое-нибудь мероприятие Осталось добавить самый главный ингредиент – рис. Я спросил, мне сказали, что 110 килограммов риса будет использован для приготовления этой паэльи. Рис уже добавлен, перемешивается, осталось совсем немного времени. Огромная очередь. паэли готова скоро будет раздача ну, что же выглядит довольно аппетитно Так, приступили к раздаче, до этого вы видели множество составленных столов, каждый получивший порцию паэллии сейчас поспешит туда, ну а мы прощаемся с вами, спасибо!